Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим азиатские вирусные видео для красоты! Именно так! Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, этим летом вы попадете на концерт самой своей любимой группы! Три, два, один, ноль! Все те, кто поставил лайки, ждите! Погнали! Что за медикументозная... Штуку, короче, какую-то заказали себе для носа. Вот эту, вот, вот эту штуку, которую показывают постоянно для удаления угрей. Потом они приклеят туда салфетку и будут ждать. Да, вот так. И потом, якобы, все должно у тебя отдереться. Больно это, интересно, отдирать? Не совсем все высохло. Но, тем не менее, посмотрите, остаются вот эти вот... Угарьки. Ой. Ой, ой. Да, потом там идет какой-то лосьон, тоже, который для чего-то помогает. Готово. 21 век на дворе женщины продолжают рисовать ложками, но стрелка, что что говорить, идеальная получилась. Тем не менее... Это, ну не знаю, мне сложнее нарисовать так просто, чем на... с помощью ложки. Знаю, я эту ложку держать, она холодная, неприятная. Суниса. Су-су-су. Суниса. Су Это такой вот тоначок, который замажет вообще все. Если вам такое надо, ну вы тогда загуглите, как его можно приобрести, продается он в России вообще, или можно заказать. Он суперстойкий, жирный, да. О, как так? Вот такое средство. Берем, перемешиваем пудру. Выливаем ее зачем-то. Потом опять ей пользуемся. Прикольно, да? Заморочка на полдня. Сейчас чихну. Нет. Мне так понравились ее... Вот азиатским глазам идут тонкие стрелки очень сильно. Они прям наоборот подчеркивают этот колорит азиатский. Вот видели, она была такая шик-шик. Все, ей достаточно. Она уже накрашена, она уже фэшн. Ее облик сам создает некий образ. Ее национальность точнее. А еще точнее ее азиатские глазки. Мне нравится, кстати. Интересно, мне пошло. Иногда я просыпаюсь с азиатскими глазками, но в придаче идут отеки. Хотя этого не было уже целый месяц. А почему? Потому что я не пью воду на ночь. А днем пью. Итак, о воде поговорили, о чем еще поговорим? Итак, так, и так, и так, и так. Мне кажется, это слишком толсто для этого макияжа. Слишком толстая стрелка, она такая неаккуратная, но она могла бы быть потоньше. Чем меньше глаз, тем тоньше должна быть стрелка, это же все знают. Сама линия, потому что широкая вот здесь часть, она еще меньше делает глаз по себе, знаю. Хоть не являюсь обладательницей маленьких глаз, но даже у меня, когда я подвожу вот здесь себе толсто-черным, вообще не понимаю, где мой глаз. Мне не нравятся нарисованные ресницы. Ну вообще никак. Их же видно, что они нарисованы. Зачем мне они там? Если мне надо будет создать объем внизу, я пойду сделаю наращивание серии ресниц нижних. Давно уже салоны красоты продвинутые делают такое наращивание. Любое. Ну, странно. Чисто по-азиатски. По азиатски нормально. Для Рашки не очень. Представь, ты приходишь в школу с нарисованными нижними ресницами. Ну, такое. Если, конечно, ты увлекаешься аниме и прочее, прочее, прочее, то тогда все нормально ну это воспримут. И тебе будет комфортно. А если там ни с того ни с сего, ты вдруг так, будет тяжеловато в плане, начнусь спрашивать, что это у тебя там, что это там у тебя, и всем объяснять неохота. Прикольно, мне нравятся эти уголки, они такие, типа, офигенная, офигенная просто. Офигенное лицо. Красивая какая. Просто капец. Все чисто крестиками до да полосочками. Как мне нравится вот этот, вот этот персиковый цвет. Это просто вообще... И вот эти стрелки офигенно смотрятся. Такие размытые. Не маркером, который Боже, какая красота Вы видели, как это аккуратненько, как это по девочкам, как это эстетично Это очень круто И все дело в правильно подобранных средствах Чтобы тонак был, если уж ты им пользуешься, хотя брось его Чтобы было легкое покрытие, самое легкое, максимально Консилером можно замазать несовершенство, допустим Дальше идет персиковые румяна, персиковые губы, сюда персиковый, опять румяна, все это можно и помаду, и губы, и все, можно одними румянами сделать. Немножечко халатера, размытые коричневые стрелочки, такие аккуратненькие реснички. Все, и аккуратно причесанные волосики, все, блин, все, блин. Ну вот, нам показывают. Почти. Почти. Надеялась, покажет. Это просто типа воды надо туда налить, правильно? Или какое-то средство, потому что у меня рассыпались эти тени для бровей. Такие офигенные просто тени. Они со мной были так долго, наверное, года два. И, короче, как я их разбила, и они стали кончаться максимально быстро, потому что они выпадают в разные стороны, это больно. О, пенка для депиляции. Это, ну, депиляция, это просто сверху волосы уйдут и отрастут на следующий же день. Так что смысла нет. Они не удаляются с корнем. М -м, они там остались. Вау, это блестяще как. Мне так нравится, что нет очевидных блесток. И в то же время лицо переливается. Привет. Привет. Увлажнели лицо, сделали масочки. Я обожаю маски сегодня. Кстати, буду заказывать в каком-нибудь хорошем интернет-магазине. Я сразу беру курсом, чтобы там их штук семь было. Это пипец, очень красиво. Ну, кожа помогает очень сильно. И все. Все можно делать самой дома без косметолога и не тратить на это бабки. Итак, мне вообще нравится тенденция, что ты перед макияжем делаешь маску и вечером, когда приходишь домой, или, ну, вечером перед тем, как спать, делаешь другую маску. Это тоже очень круто, помогает. Реально, я говорю, вот если неделю хотя бы так поделать, просто маски разные нужны. Не одну и ту же делать каждый день, ну, разные. И через неделю кожа вообще просто по-другому выглядит. Как будто ты прошла в салоне какие-то супер процедуры, блин, которые опять косарей стоят полчаса, но нет. Это просто маски, они реально имеют силу. Поверь мне, поверь мне. Я когда-нибудь оманывала, <coughs> ни разу. Вау, этот блеск просто потрясно, это так красиво. Ну офигенно, вот эти губы, вот эти аккуратные вот стрелочки с тоненькими вот здесь штуками, и вот тут тоненько. О, да, наклеивание ресницок, ресницок. Мне так часто делают на фотосессию. И реально я говорю, да блин, да не надо мне, не надо, не надо ничего клеить, не, ненавижу вот это все. Они мне говорят, подожди. И реально, они мне просто клеят ресницы вот такими пучками, и глаза такие, бах. Я такая, вау. Серьезно? Красиво. Какие ажурные линзы. М -м -м. Идеальный брой. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Люблю вас, целую. Пока!